Специально для корпорации ЗУС мы вам сейчас расскажем, как оплатить заказ личной карточки банковской со Сбербанка на э -э, этом постановлении. Итак, вставляем, как обычная операция по оплате карт. Вводим свой перевод, который у вас, у вас есть. Выбираем платежи и переводы. Затем мы с вами опускаемся вниз и здесь ищем из, переч... из перечня то, что предлагает Сбербанк, товары и услуги. И здесь перед нами красивая картинка открывается, где мы можем оплатить сетевой маркетинг. Прекрасно, здесь мы тоже выбираем именно ту компанию, которая нас интересует, Арифлейн. Вводим в свой регистрационный номер. Кликаем на «Далее». И здесь нам что нужно? Реквизиты банка, баланс покупателя. Проверьте данные. Все проходит у нас нормально. Значит, далее. Сумма платежа. Вводим сумму, которую нам необходимо снять с нашей карты. Платеж подготовлен. Куда, кому и регистрационный номер указан. Все, оплатить. На этом оплата закончена. Берем чек, который сейчас нам выдаст банкомат, и идем в ИСПРОГО. Напечатать чек. Все, готово.